как для тебя розпочався? в разных интервью, в которых в медиа Cave Media эта история сразу начинается с гранта от Google, что ну, вы такой фрагмент журналист и потом грант от Google, але, мне кажется, там еще есть какие-то важные элементы, что ну, хлопцы-то забрались и сразу на, на грант подавались. Uh, так как для тебя вся история началась взагалі с VR и с New Cave Media? Ну, конечно, не, не сразу с гранта, хотя почему, конечно, может быть, многие с гранта вы начинают, но у нас все-таки э, история началась примерно за 9 месяцев до, даже почти за год, то есть в шестнадцатом году. Э, даже, скажем так, первые идеи от мира о том, что вот 360 видео и VR – это такая какая-то новая горячая вещь, они начинались вместе с приложением от New York Times, э, с их картбордовским э, э, приложением в конце 15-го. Ну, то есть это было и было. Это, наверное, то, что мы как-то постепенно там впитывали по отдельности. Ребята, я, э, я был в Дании, там, где я пощупал вот, на обучении в датской школе журналистики этот картборд и примерно понял, как это работает. Ну, пощупал и пощупал. Потом в 16 году, уже во время окончания учебы в Дании, возникла первая идея, то есть все начиналось на каком-то поприще там, документалистики, на стыке документалистики с искусством. У меня была идея для своего проекта «Про взорванные мосты на Донбассе» отснять по крайней мере, несколько мостов обрывов мостов в формате 360 для того, чтобы потом спроецировать в выставочном в экспозиционном пространстве. То есть это вполне себе под инсталляцию, абсолютно такое вот применение четкое, не бизнесовое совершенно. Ну, тогда не сложилось, мне не получилось раздобыть нужную мне камеру, но идея, идея осталась — использовать 360-видео, которые можно показывать не только в виде проекции на, на стены а и в очках, как такой очень иммерсивный медиум, который изолирует от внешних раздражителей, то есть медиум, в котором можно рассказывать какие-то более сложные, более длинные истории. Вот эта вот вся зацепка, вся эта связка осталась в голове, как-то жить. И, собственно, в 2016 году, чуть позже позже развивались события, и у меня получилось привлечь финансирование, грубо говоря, оно подобное к грантовой основе, уже ближе к лету, там, где у нас сошлись интересы развивать какие-то вот такие educational, entertainment, возможно, форматы от, от меня, от ребят и от человека, который предоставил это финансирование, там тоже ближе, ближе к искусству, ближе к какому-то такому исследованию. И мы привлекли это финансирование в качестве первого пилотного проекта, на который мы могли его потратить. Это, был, это была поездка в Арктику, в Северную Норвегию для того, чтобы там отснять пилотный набор контента в формате 360 градусов видео, которое тогда тоже всячески взлетало, для того, чтобы собственно потом из него лепить и пробовать, лепить новые, новые форматы, новые продукты. Особенно нельзя было предугадать, какими форматами это все дело обернется, потому что все тогда очень активно развивалось. То есть тогда же были эксперименты с... WebVR, наверное, начался где-то через год было 360 видео, все пробовали там какие-то первых плагинах в Unity делать интерактивные 360 видео, это все очень там, коряво работало какими-то костыльными методами. И мы вот тоже вот впрыгнули в этот, в этот паровоз, он еще тогда не уходил, время в общем-то было, все весь мир с этим экспериментировался, были плюс-минус как-то на, на одной волне, так что лето 16-го вот, мы общались по поводу этого финансирования, потом сентябрь 16-го мы Поехали в Норвегию, в октябре 16 вернулись. И тут все заверте... Вот, собственно, где-то в этот момент. То есть мы работали с контентом из Арктики и пробовали его применить в разных форматах, монтируем, красим. А что, если из него сделать разворот, выворотку в виде обычного 2D-видео? А что, если сделать его интерактивным? Что, если снабдить его какими-то опциональными элементами? Под браузер или, может быть, под очки? То есть это была наша личная такая контентная глина, и мы были вольны работать с этой контентной глиной, как нам плюс-минус заблагорассудится. И это дало свои плоды. То есть, во-первых, мы почти тут же начали получать коммерческие заказы, что тоже, ну, в общем -то, одно из первых веток, направлений я закладывал для развития студии. То есть мы начали получать заказы из-за рубежа для того, чтобы показать какие-то процессы, которые долго, дорого, опасно или каким -то иначе, там, по какой-то другой причине не стоит показывать там, вживую, например, людей приглашать. И вместо этого можно это показать в формате 360 видео в vr ровно то, на чем выезжали, потом еще ближайшие 3-4, возможно, и сейчас, другие студии и продакшн. Мы делали, там монтировали видео для ребят из Калифорнии, нас солнечными панелями, потом аналогичное видео, потом у нас здесь продолжались для НДО в Украине. Параллельно вот... Вот, а вот это, это, скажем так, это была более-менее рациональная такая ветка. Это было понятно. То есть, здесь прогнали процессы, здесь, здесь же начали искать, как можно применить нашу экспертизу. Но также была еще э, ветка развития, основанная на нашей экспертизе, на какой-то passion, какой-то страсти. То есть за счет того, что в команде и изначально были, и, в принципе, мы за счет своих наших товарищей из индустрии, из индустрии, мы вот развивались. У нас было все больше, и вот у нас их было... И понимание, как работает такая как работает документальный историетрелем. За счет этого мы начали вкладываться в editorial, в некоммерческие проекты, то есть проекты для медиа, для украинских, для зарубежных. То есть это я уже говорю про 2017 год. Вот 16 год мы прилетели и мы засели, все это дело монтировать, сшивать. Это все было только 360 видео, ну и какие-то азы, первые азы интерактивно 360. То есть то есть VR. А вот 2017 год – это вот уже поползновение в сторону медиа. Мы работали с RFIRL, с «Радио Свобода», работали с «Украинской правдой», работали с «Грантами интерньюз», там уже летом 2017 работали с «Нью-Йорк а а это... Таймс». аль, и... аль, аль тоже и... было. А сейчас и... уже, Практика... конечно, спустя 4 года и ковид, эпидемия, и все вспомнишь та, -та ну, про це цікаво буде та поговорити, там, про ту ж Маланку, яку ви знімали, інші. Ну, я сподіваюся, там, година, як такий формат, не Бліц-интервью, а де можна бути детальніше. І тому я даже повернусь, ну, ця идея з мостом звучить же дуже, ну, так дійсно круто, що ты можешь поставить две камеры, снять эти, но появляется другой контекст, то, что, что есть вокруг. Чему, чи дальше ты реализовал этот проект? Чисто технически не получилось. То есть у меня все равно также была выставка. Скажем так, это был проект, мой личный проект фотографический, документалистский, который начинал еще в. Начал его снимать, наверное, в позднем 2014 году, ну так или иначе, закончил 16-м. То есть, это пленочный проект, снятый на панорамную пленку, отпечатанные вот такие вот там, метровые больше, чем метр отпечатки с кассальбладом э, с обзорными мостами, но в качестве одного из элементов, вот у меня была такая экспериментальная мысль: вообще сделать эту инсталляцию на входе э, на выставку для того, чтобы можно было пройти по взорву мосту. Ну, это, это казалось сложно, банально технически. То есть, э, и сейчас по большому счету спроецировать сферическое изображение на, на какую-то не сферическую плоскость, на, на квадратную или кубическую комнату, это, это непросто. Это и перегревы, четыре проектора или два их сшивать между собой, это мой Бюджет моей выставки бы этого не выдержал, даже если бы у меня была техническая способность это снять. Как минимум, обработать и спроецировать, и поддерживать уровень этой экспозиции в течение месяца – никак. Поэтому я не очень жалею, все равно какое-то первичное мысльпреступление было, и я заинтересовался этим медиумом. Так что потом мы с ним работали и в документальной, и в «Плоскости искусства» еще неоднократно, поэтому я, я не жалею, что тогда не вышло. День, ну, ну и выходит, что а, в 2017 году вы начали делать проект про Европайдан. майдан yeah. так? И, и, и ну, чие проверки, что это самый большой проект, который вы сделали, или он просто самый... Наибольш, ну, yeah, самый большой баку. Самый большой, самый масштабный, самый протяженный во времени, по вложенным ресурсам. Да, самый большой. Uh, все начиналось в апреле 2017 года, когда. Появилось известие о волне грантов от Knight Foundation, Online News Association и, собственно, Google. Тогда это все называлось, тогда эта ветка в Google называлась Google News Initiative или Google News Lab, что-то с ней было первично. И вот эта вот совместная волна грантов у них называлась Journalism 360 Challenge. Ну, на самом деле, никакой жесткой привязки в требованиях к 360 видео там не было. И, в общем-то, и в нашей заявке тоже 360 видео там не особо фигурировало. Суть была в том, чтобы по всему миру собрать заявки от, от контентных команд, от, от меди, там были и Wall Street Journal, и USA Today, ну, в основном там были американцы, собрать заявки на тему того, что интересует эти эти команды, чтобы они хотели поисследовать. То есть вот, на самом деле сейчас глядя на, на, на все это с, с точки зрения продуктового IT, это конечно микроскопические деньги для того, чтобы создать какой-то sustainable продукт, но для того, чтобы там вот, поиграться и в вещи, которые маловероятно, что окупятся, э, как-то их снабдить ресурсом для того, чтобы они вот, могли там что-то там поисследовать в контентном плане и, и come up with a prototype, вот на такие штуки и были эти гранты. То есть там было 800 или уже 900 заявок, я уже не помню, но из них выбрали 11 команд, и из этих 11 команд было только две не из штатов. И вот одна из этих команд не из штатов, это были мы. И в принципе про Google News зло и про весь этот грант, надо сказать, что в равной степени для грантодателей было интересно и получить собственно контентный проект, который можно пощупать, посмотреть, покликать и так далее. И э, исследовательская сторона, то есть э, в нашем случае исследовательская сторона заключалась в том, что можем ли мы использовать фотограмметрию для воссоздания, ну даже не скажем не, не для воссоздания, а для рассказа о событиях, которые давно прошли. Вот такая вот была вот такая, вот такая гипотеза, которую нам хотелось бы проверить. В принципе, она оправдалась, можно это все дело использовать, можно использовать фотограмметрию, но далеко не всегда целесообразно, но это уже побочные эффекты. А, собственно, практическая часть этого исследования был наш, был наш контентный проект, это и есть автормоз VR То есть в нашем случае, поскольку мы там были, поскольку наша фотожонная, видеожонная, прошлое говорит, дает нам как бы, почву и, и заинтересованность говорить об этом, то вот в этом случае мы это говорили в контексте и, и реализовали на примере Aftermath Евромайдана. Если бы мы были там, не знаю, в Мьянме или в Японии из префектуры из Фокусима, то, наверное, у нас рассказ был бы другой. Но в целом, да, это о значительных исторических событиях, которые имели место Такая была задумка, с ней мы подались в апреле. Это была не единственная, опять-таки, этот success story, они всегда так... Звучат обманчиво. То есть, подавались мы в апреле 17 с этой идеей и еще с несколькими, причем мы предполагали, что больше интерес вызовет одна из, из, из других, из тех, которые не прошли. Но, так или иначе, летом 17 мы получили извещение о том, что вы знаете, вы получаете грант. И сам грант, естественно, мы смогли получить там намного позже, ближе к октябрю, наверное октябрю 2017 -го года, но, в принципе, от нас это не останавливалось. Если мы точно понимали, что мы будем над этим работать, то мы постепенно подтягивали команду и ребята, и, и начали над этим работать вот летом, ближе к концу лета 2017 -го года. Вот такая вот их слепок времени. краткий. Какие были сложности в этой работе, и как бы сейчас вы делали, чем бы это отличалось? Не враховывая то, что изменился простор, кажется, да, и, и в этом особого это значения вашей работы, как, как археологов простору, ну, там, может, какие-то... На самом деле большинство вещей, которые мы бы поменяли, если бы работали над этим проектом сейчас, они не касаются, наверное, контентной составляющей особо, ну, не приоритетно, а в первую очередь о менеджменте, об организации процессов. Вот эти вещи можно было бы поменять, скажем, ну, начнем не знаю, с денег. Мы обратились и за доп финансированием в виде кикстартер-компании спустя год, в августе 2018 года. Ну, скажем так, это как бы две, две разные, два разных конца одного и того же вопроса про скейл, про, про масштаб, про глобальность задумки, ну и, собственно, про ее финансирование. То есть, с одной стороны, можно и нужно было кое-какие вещи, там, где мы просто, что называется, уперлись рогом и хотели там... Воссоздать умышленно, документально, там, ну, как бы, с десятикратным запасом прочности и документальности, там, где-то не, не совсем было нужно. Вот такие вещи мы могли бы заранее предусмотреть, где-то что-то сэкономить, в целом подойти немножко более как бы, agile к процессу работы, и, соответственно, сэкономить немножко на производстве, на, на, на, на трудах ребят наших или же привлеченных по проекту. То есть, здесь мы могли бы что-то сэкономить постараться это как-то учесть предусмотреть и с другой стороны даже понимая что как бы мы там не скейлили все эти вещи там на 20 тысяч долларов гранта ну, нельзя вытащить был тот проект который мы планировали э, вытащить и привлекать соответственно дополнительное финансирование намного ранее то есть в принципе понимание этого пришло ну, это, это не какая-то сверхсложная аналитика она мне чуть ли не на буквально не в буквальном смысле на салфетке оказалось вот эти небольшие несложные расчеты цифр Буквально через какие-то там месяц, полтора после получения гранта. То есть там конец семнадцатого года, примерный скоуп работ вырисовывается, мы уже на, на обжигались на каких-то там первых вещах, понимаем, что это сложно, сложно сканировать, сложно сканировать с воздуха, постоянные митинги на Майтане, в целом человеческий труд, всех нужно выгнать в 6 утра в субботу для того, чтобы отсканировать вот собственно тот самый Майдан, институтскую, с помощью фотоаппаратов пока там вот нет никого, и еще может быть часик не будет, и пока свет не поменялся. Это все во всех во всех смыслах дорого. Человеческий ресурс, деньги, время, силы, во всех смыслах. Поэтому, да, вот эти вещи можно было бы постараться как-то предусмотреть и проскейлить, и в то же время тут же на ходу, тут же сходу искать дополнительное финансирование. То есть мы это его искали, но мы его искали вяло, э заодно разбирались, во что же мы вязались. и аж вот летом, спустя год после получения известия о гарантии, мы... Мы сделали кей компании компанию. Можно и нужно было это делать немного раньше и масштабом больше и бум. ну это так. In the hindsight. это сейчас мы так это можем рассуждать. Здайте э, в каком-то интервью но еще хламово, что вы рубили фотографию коштных камней на институтский, так? Еще, еще и еще с любой еще и с каждой стороны. Ну, в этом суть фотограмметрии. Наверное, это об этом стоит э, рассказать uh -huh. немножко детально, То есть сама суть этого технического процесса состоит в том, чтобы дать программе возможность, специ, специализированному софту дать программе возможность воссоздать трехмерную модель трехмерного же объекта из ряда обычных классических фотографий. То есть программа находит общие точки, и на основе этих общих точек, восстановлют топологию, геометрию объекта, форму, если говорить простым языком, форму этого трехмерного объекта. Но ну, для того, чтобы программа могла это сколь-либо аккуратно просчитать, для этого должно быть достаточное количество фотографий этого объекта, и это только начало требований. Для того, чтобы программа могла вцепиться в какие-то точки на этом объекте, объект не должен быть глянцевым отражающим свет как, как, как зеркало он не может быть с металлическим блеском это плохо работать не может быть прозрачным то есть не работает всевозможные стекла на майдане конуса пирамидки он не может быть мокрым, потому что он тоже превращается в блестящий он не может быть матовым без каких-то контрастных деталей, потому что тоже тогда программа сходит с ума. Он не должен шевелиться. Значит, осенние листва, которую гоняет ветром, тоже всячески ломает или хочет поломать все наши, все наши потуги. И он должен быть одинаково залит светом. Поэтому весь майдан нужно снимать очень быстро. Ну, или, так скажем, как, если мы снимаем по кусочкам, там какой-то кусок брусчатки, кусок моста, то пока Солнце не выглянуло, и пока тени не начали перемещаться, нужно снять этот кусок вот за один присест заход. Так что вот такой вот. Краткий перечень требований, которые, эм, скажем так, вставляют полки в колеса в технологический производственный процесс под названием фотограмметрия. И мы столкнулись со всем этим делом, потому что мы работали outdoors, мы работали под открытым небом, что было все. Ну и кроме того, да, если там есть митинг, приходят люди, то просто мешают, эм, бегают. Вот так. Ну и даже сама, сама география города меняется. Появляются новые граффити, срезают старые баннеры, Такие вещи. Поэтому, да, приходилось снимать, приходилось на ходу оптимизировать процессы съемки под фотограмметрию, и приходилось еще и многие вещи переснимать. Кроме того, э, раз уж про фотограмметрию так вспомнили, ну, была такая основная наша, основ, основа нашего технологического процесса, из-за которой вообще начался весь сырбор и появился весь проект. Э, так вот, со Земли, э, за счет того, что в Майдан, Хотя, скажем так, еще слава богу, что Майдан хотя бы поднимается вверх, а они уходят вдоль. И поэтому он сколь либо объемный, трехмерный... Ну, то есть мы говорим сейчас про Сетыскую улицу, там где вся трагедия произошла. Улица уходит вверх, и поэтому какой кадр не сделай, ну, грубо говоря, он захватывает все три плоскости. И вместе с этим, видите, как бы несмотря на это если вот учесть там 300-350 метров брусчатки институтской, за счет того, что программа работает не идеально, ошибки скрадываются и если посмотреть на трехмерную модель, получившуюся от этой улицы и сравнить ее с, не знаю, с, там, со спутниками, с снимками, то, то она нашей трехмерной модели длиннее, чем она выглядит на самом деле. Потому что мы в каждом кадре там видим 5-7-15 метров перед собой еще дальше, дальше, дальше и какие-то там микронные погрешности, какие-то процентики, они складываются и в итоге искажают общую геометрию. Для того, чтобы это выровнять, нужно снимать Майдан так, чтобы там сразу были большие ломки этой всей топологии у нас в кадре. Как это снять? Значит, это нужно снять с дрона. Поэтому у нас, по большому счету, первые такие референсные трехмерные модели Майдана были сняты с дрона, то есть там такая низкая детализация, то есть такие вещи, которые у нас вживую занимают не знаю, там, стол, стул, что-то такое, это превращалось в такие вот просто трехмерные глыбы из, из какие-то абстрактные такие разводы имени Сальвадора Дали, как мы их называли, но вместе с тем в общих чертах это геометрию центра Киева, институтской Майдана это передавало намного более точно. Поэтому по вот этим вот, по дроногрометри... дронометрии, как мы ее называли, можно было сравнивать, равнять и ориентироваться по уже для, для... С наземной фотограмметрии. В общем, это... Безумно такой неспешный процесс, там, где можно накосячить и периодически мы косячили в том числе. А сейчас эта трехмирная модель, она в ваших архивах, вы ее куда-нибудь публикуете для исторических целей? Ну, скажем так, в целом, наверное, это можно сделать, давно этим не занимались и не вытаскивали конкретно эту. Так же, как и многие компьютерные карты, ну, карты уровни в компьютерных играх, в видеоиграх, на самом деле никогда не существуют в виде единой 3D-модели, просто потому что это никому никогда не нужно, никто не видит уровень сразу в своей полноте. Это подгружаемые субуровни, уровень левел-стриминга и так далее таким, ну не таким, но подобным образом даже у нас это не является одним 3D-объектом, потому что это дает нам невероятную нагрузку на вышелительные на мощности компьютера. Поэтому условная бочка или же скамейка или же еще что-то, что там есть на Майдане, на, на, на институтской, это, скорее всего, отдельный скан. Тут еще вот что происходит важное – Объекты, к которым мы можем подойти вплотную в VR-экспириенсе в VR-очках, они обязаны иметь большую, более высокую детализацию, собственно, с расчетом на то, что мы сможем подойти, рассмотреть вплотную, увидеть какие-то надписи, царапины, шероховатости и так далее. А вот вещи, до которых, которые мы не сможем рассмотреть вплотную, там, карни из дома, например, э, их можно за, еще заранее, еще на уровне э, самой 3D-модели понизить им уровень детализации. То есть, скажем так, и на более поздних этапах производства тоже можно понизить уровень детализации, уровень загрузки, уровень загрузки детализации там, трехмерного объекта. Но это будет позже, и это тоже будет нагрузка на движок. Поэтому даже на уровне 3D-модели, когда мы эмпирическим путем понимали, что там карниз мы не видим, и он, ну, переводя на какой-то такой язык абстракции, он имеет какой-то уровень детализации X, там количество треугольников, неважно, то мы можем их понизить там, безболезненно вдвое, втрое, в десять, и мы никогда не заметим разницы с такого расстояния. И поэтому трехмерная модель, как бы она ни казалась, «Вау, у нас есть трехмерный слепок Майдана, полностью документальный, вот так, как он выглядит в, в начале 18-го года. На самом деле он существует, но это набор разных элементов этой модели и очень сильно обработанный напильником под, под своеобразные нужды. Поэтому использовать можно, но лучше использовать отдельные какие-то там субмодели. -суб не всегда это имеет смысл. Вот такая история. Ну так, глядачам, если я не помиляюсь, то сейчас в музее Майдана, на, на Майдане незавершенности можно прийти и то вживу ну, зануритесь спробовать э, цей проект, так? Я, Честно говоря, uh -huh. я за последние полтора года с начала ковида выпал вообще из всех процессов, а за последние полгода еще больше uh -huh. со своими проектами, со своей работой, занятостью. Так вышло, что мы-то им передавали проект, но я не следил последнее время, каюсь за судьбой, и в итоге, как там получилось это реализовать, увы. Мой, uh -huh. мой, мой а добре, ты, ну наскільки та, ну, я заходил в музей, то ну, розповідаю, що от, там, там є така можливість, то та та для глядачів досі є доступ, а, а мож, можна кілька слів про фестивалі, як це сприймали, та, ну, ви, напевно, і в Японії були, і, там, і ну, в різних, різних країнах? Покатали. Ну, суть такова, что все фестивальное движение около VR, оно, оно растет с двух ног, с двух направлений, и они пытаются где-то объединиться, не всегда это понятно невооруженному взгляду снаружи. То есть, грубо говоря, мир, даже с трех ног, но я для простоты объединю мир искусства и мир кино в одно такое большое направление. И это фестивали, на которых... Скажем так, если это кинофестивали, на которых люди привыкли к тому, что есть премьера, или же есть какой-то там платный прокат, платный показ этого какого-то условно обычного фильма, документра... короткометражки, документалки, еще бы то ни было. Там же есть, там есть продюсеры, там есть, там есть байеры. На этих местах можно находить. Эм можно находить возможности для, для, для своего фильма для того чтобы дать ему последующую жизнь многие поэтому так охотятся для, за тем чтобы релизить э, и пока примерить примерить свой фильм на каком-нибудь иминитном фестивале поэтому подгадывают таким вот образом даты даты производства для того чтобы подгадать под под фестивальные даты э, с искусством чуть попроще в этом смысле но в целом вот есть некий вот такой вот мир э, и Некоторые кинофестивали начали экспериментировать с VR-программами. Для начала с 300... То есть тут явно эта экологическая цепочка прослеживается. Видео, обычное кино. Кино с проектором как бы, Тарантиновщина. И попытка обернуть этим кино зрителя в формате 360 видео... Uh -huh. Интересно, интересно. ну, география. Конечно, до там, хорошего игрового кино это не дотягивает. Я сейчас говорю про 16-17 год, но, но, вместе с тем это показывает технологические возможности медиума. Здесь можно творить кино, попутно рождается дискуссия. Ой, вы знаете, наверное, не совсем кино, это скорее ближе к иммерсивному театру. Нет, да. То есть вот такие вот такая какая-то такая околокультурная искусствоведческая мысль начинает рождаться вокруг всех этих процессов. Фестивали начинают проводить вот такие показы, там вот все начинается повальная мода на ковшающиеся стульчики, потому что иначе 360 видео в очках показать нельзя. Появляются первые компании, которые делают софт с синхронным стартом видео в этих очках. То есть все это происходит в 16-17 год, активный такой рост. И вместе с тем, точно так же, как и мы захотели сделать, вот, например, арктического контента, хотели сделать из, из линейного, не интерактивного контента интерактивный, то есть VR-ный. Вот это для нас до сих пор примерно так проходит такая черта между, ну, скажем так, она проходила 5 лет назад, между 360 видео и vr -ом. Проблема в том, что... Спасибо в Google, например, в частности, они называли 360 видео, на YouTube даже, YouTube VR, они его называли VR-видео. И Это многие сбивало с толку. Ой, подождите, а в вашем VR можно ходить или только смотреть? А можно только крутить головой или можно что-то выбирать? То есть это сбивало с толку и разработчиков, и пользователей, и ожиданий. Поэтому тут была такая легкая неразбериха, и вот, собственно, на фестивалях она тоже, в частности, прослеживалась. Есть некие экспериментаторы там, из мира или из Европы, которые делают какой-то контент, вот, допустим 360 видео, для начала линейные. они вообще осваивают, каково это делать что-то, некую среду, некую историю, в которой зрители смогут вот, смотреть во все стороны. Пока говорю, Точка входа – 360 видео, камера дешевые, качество прошивое, но никого это не интересует, все новаторы, все экспериментаторы. И, естественно, находится один из восьми участников фестиваля, который говорит, ой, вы знаете, я тут накодил, напрограммировал, на намоделил, у меня тоже какой-то экспериментальный такой новаторский сторителлинг, но он требует уже, соответственно, других vr тех, которые не подходят под 360 видео, или, по крайней мере, там другого сопровождения. И вот с этим вот всем работают фестивали. Например. Например, фестиваль Go East в, в Висбадене, там, где мы были два раза, ну, по крайней мере, тем составом. И в э, первый раз, то есть в 17-18 году э, мы показывали видео, которое было сделано для New York Times. Собственно, это ультракороткий метр, WebDog VR, как угодно его можно называть про про лагерь Азовец под Киевом. То есть снят. Это абсолютно такой журналистский проект. Хотя с журналистской точки зрения это вполне себе документалка. То есть это такая, ладно, пограничная достаточно медиа вышла. И, мы показывали, и вот тогда уже было видно вот это разделение вот в этом кинофестивальном мире. Они поняли, что они ввязались в эти 360 VR, для которых не подходят обычные кинотеатры. И поэтому была часть стульев вот с обычными VR-очками, в которых можно смотреть 360 видео. И были, были очки, которые ориентированы на интерактивное взаимодействие. Это Oculus, соответственно, HTC Vive. Ну, наверное, в первый год, когда мы там были, да, это были Oculus и Vive. Вот такая вот история. Так вот это была одна глобальная ветка, это был мир кино и искусство. Это я так очень, конечно, грубо, плюс время прошло, все немножко трансформировалось, но с другой стороны есть гейм-дев и околоитичная история, которые фестивали-то толком нет. Зато есть какие-нибудь там Consumer Electronic Show или что-то такое. Там меньше о истории, там меньше об искусстве. Там больше о деньгах. Хм, а где какая там есть точка контакта? Деньги, искусство, сторителлинг, игры, Вот это, примерно является точкой э, интереса э, к VR со стороны, со, со стороны IT, со стороны разработки, геймдер. И точно так же, как вот с этой журналисткой, с, как бы, с, с кино-арт направления, также также и там э, пытались понять, а зачем он нужен вообще, этот VR, а что у него есть такого, какие есть плюсы, какие есть какие-то преимущества. И понял, что это очень интересный, эм, интересный способ для стори да. Ну и в принципе, поскольку люди-то все равно остаются людь людьми, это я сейчас нарисовал по абстракции в воздухе, но люди, которые делали и делают эти проекты, зачастую они касаются обоих этих миров, потому что сфера интереса, вот нас как людей, как сфера, режиссеров, геймдизайнеров и так далее, она зачастую вот в целом здесь, а еще немножко в живописи, в каллиграфии, и в архитектуре, и в балете. Почему бы и нет? Пусть даже мы абсолютные новички в этом, но нас интересует. И поэтому почему бы вот не посмотреть тут, посмотреть там, подучиться, научиться и, возможно, использовать это в своих проектах. Такая вот примерно, это такой усредненный портрет усредненного VR-режиссера образца 17-18-19 года, сейчас нарисовал такой смазанный портрет со всей, всей планетой. Но ну, как-то так это работало, и, соответственно, проекты вот и рождались такими на стыке. Как только отошли от чисто 360 видео со своими ограничениями, начали экспериментировать там около интерактивными вещами, вот такая, такая вышла разбивка, такой какой-то VR-пейзаж участников фестивалей. И вот один из таких проектов был наш Aftermath VR, Евромайдан. Подавали... Да, первый год, когда мы были на Гоуисте, мы вообще туда ворвались с маленьким линейным 360 видео. Для, для New York Times, и потом мы в течение года работали над Aftermath, подали на следующий год Aftermath, он выиграл uh, Open Frame Award, так называлось, в VR, VR направлении uh, награда. Очень почетно, и я до сих пор вспоминаю, что у нас, как по мне, у нас был не самый мощный проект, но вот сейчас даже как бы не об этом. Uh, вместе с тем uh, и другие фестивали тоже принимали наш проект. Uh, мы были... Были в Шеффилде, Шефф-Докфест, это один из, такой, один из троиц очень важных и таких известных фестивалей в Европе. Были на Шефф-Докфесте. Уже в личном порядке показывал на, на ИТФе, International Documentary Film Festival в Амстердам. В общем, покатали чуть-чуть по фестивалям. Зачастую его показывали без нас, потому что не всегда мы можем, можем везде поездить. И помимо... это такие истории, там, где мы делим фестивальное пространство с другими участниками, знакомимся, общаемся, обучаемся. Но помимо этого мы еще показывали в таком, как бы это сказать, более индивидуальном порядке. За счет приглашений мы показывали. Показывали в Праге, показывали в Варшаве, показывали в Канаде. За счет усилий наших посольств за рубежом. Спасибо нашим людям и их помощи. Это совсем другая среда, совсем другая аудитория. То есть, если люди приходят на фестиваль, то они только что смотрели кино. Сейчас они приходят, тут фиар. Фиар я только что описал как два разных способа его смотреть. Линейная тридцать процентов видят, мне можно это в прессе, и какие-то вещи, которые заставляют нам попотеть, помахать руками. Соответственно, они вот прям как бы чередуют эти эксперименты, и так, так. сложно бывает. Показать, о чем проект, и что, что же здесь вас в vr -очках ожидает очень быстро. А на сольных каких-то встречах, на каких-то мероприятиях, там мы понимаем, что мы можем работать с аудиторией. Мы можем заранее то, что сейчас называется заанбордить. То есть описать, как работать, описать, что ожидает. Примерно управлять ожиданиями аудитории. Примерно управлять хронометражом и в целом временем пребывания в среде. Вот так вот мы показывали в Трамас. ну и в Киеве, очевидно. Там докудись, спасибо им большое, приветили, помогли. А, ну, а те люди, которые не были в Украине, которые не очень знали, ну как, через новини, которые знали, что происходило, после того, как они вдохнули шалом, потрапили на Майдан, какие были выражения? Самый популярный фидбэк от западной аудитории, он был достаточно разный и в то же время очень похожий. То есть, что срабатывало? Люди находили либо точку, либо ракурс, которая похожа на, на то, что эти люди видели из медиа, из новостей, и вглядывались в этот ракурс и говорили: М -м, вот, я помню, я это видел или видела, а вот вот вот с этой точки явно вот все тут было в огне и так далее. И зачастую, конечно, память людей э, обманывает, потому что, например, если в телевизионном монтаже, в каком-то обрезавшемся в память сюжете э, были, допустим, смонтированы кадры с, груш, с, с, с, с Грушевского интересно. и с Институтской, э, э, Которое, очевидно, это для нас, Киевлян, это понятно, совершенно разные точки. Вот. Но они смонтированы один в другой, то людям казалось, что вот где-то здесь должно быть что-то вот такое, вот эдакое. Приходится понять, нет, это разные, разные вещи. У нас нет улицы Грушевского в проекте, потому что он был бы еще в пятеро больше, наверное, как минимум. У нас есть, есть начало майдана, скажем так, начало институтское, и вся институтская, как она идет доверху. Поэтому да, люди. Конечно, слушают историю, но если, но если они имеют некое ожидание, некое воспоминание, как, как, какую-то вот точку совпадения с собственным экспириенсом, пусть это даже медийный experience, восприятие картинки с плоского экрана, они ищут это, это совпадение, вглядываются в нее и это комментируют. Вот это э, такой ожидаемый или же неожиданный, но это, это явная такая история, которая повторялась. Однажды была такой экстраординарный experience, когда мы показывали ребятам из-за рубежа, которые были в Киеве, проект. Они ничего не видели, ну, скажем так, они не были до этого на Майдане, они посмотрели проект, и они были на следующий день на Майдане, и мы потом на следующий день опять встретились, тоже был какой-то фестиваль, какая-то конференция, и они, говорили, что, они сказали, что «I've had the weirdest experience ever». То есть там «Я помню, что в VR-очках вот, у вас вчера», я видел эту колонну, я мог к ней подойти, и сегодня я был там вживую, и это было самое странное ощущение в моей жизни. Я мог прикоснуться к, к этой колонне, к этой стене вживую, я здесь никогда не был, но я думал, что я был. Э, то есть вот такие вот... Ну, это какие-то географические... Такие, такие более, скажем так, менее эмоциональные уровни восприятия, но вот так, с этим работали. А так в основном ну, люди вслушиваются, мы очень сильно старались... Конечно, не, не, не, не перебивать аудиторию драмы, при том, что это, это невероятно брутальное, кровавое событие, но сдерживать уровень э, жести э, в рассказе э, как можно более аккуратно для того, чтобы дать, собственно, людям возможность пройтись по этой институтской и при этом не снять очки через там, пять минут при там, первом подъеме э, ну, против Октябрьского. Поэтому... Э, Люди довольно долго проходят в проект, там, до получаса, скажем. можно конечно пробежать за 3-5-7 минут, но 20-30 минут, бывает дольше. Бывают люди останавливаются, бывают люди возвращаются э, по, по своему маршруту. Так что в этом смысле, то есть это, это такое компромиссное решение. Мы увеличиваем хронометраж проекта, то есть мы, люди у нас находятся дольше, чем теоретически могли бы быть что в современном мире, возможно, кого-то отпугнет. Кто-то не готов тратить 40 минут, ну пока уже ну, очки-то надели и за, за временем не следят, и они закрыты на 30-40 минут. Так вот, обобщая, в целом это, конечно, компромиссное, компромиссное качество в современном мире, увеличивать хронометраж экспириенса, но, с другой стороны, она позволила собственно, рассказать историю в своей полноте и историю того утра. Так что таким непривычным способом у нас получается работать с аудиторией. Я еще памятаю, особисто був на цей инсталляции вместе свое життя у Валізу, як, як у в вализу, яку некий в медиа робили с интерньюз, в музее истории Киева», «История Киева» это было как про этот «Мист», ты описывал, что это часть певной выставки, часть досвиду, который ты переживаешь. И в этом проекте про переселенців, это тоже было очень дуже меня потужно мощно, когда ты в что-то пробуешь, а потом в в шоломе. Как этот проект выник и ну, твоя думка про поединение VR в виртуальной реальности и инсталляции ну, живого простору? Тут я в каком-то смысле, так, к сожалению или к счастью, но в этот момент и над этим проектом уже я практически не работал. Работал Никита Богданов, режиссер и продюсер. И э, это постепенно у меня, в течение работы над автормасом получалось переключение от, э, от режиссерских, если по к или же геймдизайнерских, если по, -по, -по геймдевному, ближе к каким-то управленческим, operations -менеджер, э, историям. Поэтому, слава богу, что я не про, все, не про все проекты могу рассказать в полноте. Но в целом есть такая тенденция, что в начале, сейчас от общего к частному в начале, в начале этой волны развития VR креаторы всячески старались воссоздать, воссоздать реальность такой как она есть и только постепенно пришли к тому что во-первых это невозможно а, во-вторых это не всегда разумно то есть мы не можем до, до, до сих пор и сейчас в VR за счет вот вот сейчас наверное через одно техническое ограничение получится объяснить как бы весь потянуть весь ворох, весь клубов остальных сложностей за счет того, что мы можем подойти к любым объектам в VR вживую, то есть если бы мы играли в компьютерную игру, мы нажали бы кнопку «Вперед», и программа нас бы пустила до какого-то момента, и потом нас бы остановила, там, допустим, перед другим персонажем, и дальше вы не пускала. В VR же мы можем сделать вот так. И, соответственно, мы можем сможем рассмотреть неаккуратность, или неаккуратность, неточность, или же то, что как бы другие трехмерные модели, в первую очередь люди против нас, они не живые, они не настоящие, это, это все-таки баллончики, это 3D-модели. Можно их усложнять, можно делать их более живыми, но это запредельно дорого. Даже в шедевральных компьютерных играх, VR-играх последнего времени, там ну как последнего времени, Half-Life Alex, уже полтора года, правда, но даже там, при том, что вот в Half-Life мы с сотрудничаем, мы взаимодействуем с другими персонажами, это очень аккуратно обыграно. Всегда персонаж, с которым мы работаем, он за заборчиком, который мы не можем перепрыгнуть, он на один уровень выше. То есть мы с ним общаемся, но мы никогда не можем подойти вплотную, потому что у нас всегда есть риск так называемый Uncanny Valley, то есть зловещая долины. Если, если мы будем видеть, что персонаж, неважно, в VR, в театре, нарисованный, анимированный, какой угодно, похож на реального, то есть реалистичен, но не совсем, то нас это будет отталкивать, мы будем этого бояться. Так вот заложена у нас природа эволюционными механизмами, то есть это что-то нездоровое, это что-то не очень хорошее. Поэтому принципу, э, люди там мультикл про зомби и так далее. То есть э, что-то, что ходит как человек, но слегка неестественно, это вызывает у нас чувство отражения, вот, э, чувство поврежденной руки. Ну, это ну, там, царапин, например, вот у многих каких-то увечий вызывает такое же вот то это, это опасно. Мы здесь не должны находиться рядом. И поэтому, если вот трехмерная модель человека напротив нас в VR будет вести себя слегка неестественно, то мы будем ее опасаться. Так вот, возвращаясь обратно к к, к тому, что же мы показываем в VR. Постепенно пришло понимание, но я думаю, во многих медиумах приходит постепенно, то есть люди там, в академической живописи, пытались воссоздать... В академические рисунки, воссоздать реальность, как она есть, и постепенно приходит к тому, что нет в этом смысла, также и в VR. Понял, что это и невозможно технически, и в целом очень много, даже если ты к этому стремиться это понагружать железо, и с точки зрения эстетики и сторителлинга это не всегда нужно. Люди начали работать с другими эстетиками, с другими форматами, с другими подачами внутри VI. И, очевидно, как один из медиумов, как один из подходов, люди начали экспериментировать с реальным с одной стороны и вымышленным или же каким-то метафоричным медиумом внутри VR. И тогда получается это все воссоздать таким, ну, получается работать таким образом, что в реальной реальности мы хотя ладно, на самом деле на обоих слоях мы работаем на, метафор, на метафоричном уровне. Например, проект нашего коллеги Through the Wardrobe где мы смотрели... В Дэквесте, в a очках мы работаем с метафоричной анимацией, которая у нас летает по комнате. В реальной же жизни мы работаем с артефактами. Артефакты документальные? Документальные. То есть, грубо говоря, за случай с Майданом, например, если бы его переносить какой-то более камерный эм, такой-то там формат показа в маленьком музейном пространстве, или же в AR-формате, то э, артефакты, например, которые могут издать звук, которые можно пощупать, бочка, барабан, бита, э, они были бы реальными, но истории о, да, истории о них могли бы быть в VR или же в AR-очках. То есть э, вот на, на этой почве можно всю документальность обратно вернуть в документальный же реальный мир, а метафоричная сложная для демонстрации, оставить в VR-очках. Один из подходов, который, по-моему, еще неоднократно, неоднократно сработает. Ну, посмотрим. Тут еще надо сказать, что в целом весь VR вот стал на паузу в марте 2020-го, когда, когда бахнул коронакризис. И, то есть это сейчас мы не говорим особо про документалистику, но я следил практически в прямом эфире, чуть ли не с грустным попкорном, Затем, как закрываются, как закрываются VR-аркады, то есть центры, в которых можно посмотреть или же поиграть, это вот туда гейм-девные ветки VR, -а. все это закрывалось прям действительно на глазах. Постепенно, конечно, они начали переоткрываться ближе вот, вот уже в этом году, но это все еще такая рискованная история с точки зрения бизнес моделей И это зачастую помогало, это вот в целом... Как не странно через физическое и VR и, и реальное и, и VRное я перехожу к бизнес-моделям, но это довольно важная история, потому что очень часто даже допустим в экосистеме HTC э, невероятно качественные потрясающие документальные э, VR-проекты или VR-проекты в сфере искусства э, получалось посмотреть на бесплатной основе в VSTORY в VPRTE э, э, только за счет того, что как бы всю вот всю экономику вайф-порта, вытягивали игровые проекты. То есть все равно игры, за которые люди готовы платить деньги, они, они были платными, они тянули всю экосистему вместе с железом и софтом вверх, вперед, навстречу пользователям. И необычные проекты, э, невероятно качественно сделаны, но не игры, были доступны бесплатно. Э, то есть локомотивом движения всего этого VR-бизнеса все равно, все равно оставалась э, гейм индустрия И до... Марта 20 собственно, когда вышла Half-Life Alyx, которую, по-моему, никто долго не ждал, как поразительный феномен, эм, большие надежды полагали на так называемый LBI, Location Based Entertainment. То есть это такая драма сразу в нескольких, в нескольких частях. То есть за несколько месяцев до, до, до карантина, скажем так, еще вот... Конец 19 все видели, как растут эти э, VR-аркады э, и думали о том, что с этим можно работать. То есть это, грубо говоря, возрождение маленьких кинотеатров только на, на, на манер 21 века со всеми вытекающими последствиями, грубо говоря. И не, было не некое ожидание, что можно будет работать с геймифицированными историями и с документальными, или же какими-то артовыми, и показывать их, или давать поиграть, давать посмотреть бандлам или каким-то еще иным способом, и работать с рынком VR-аркад. Это немножко другое. Это полное типо современного рынка мобильных приложений, например, где централизовано абсолютно моментальное обновление этого приложения, миллионы устройств и невероятное ожидания. Вместо этого малая пользовательская база, посредники в виде этих аркадных центров. То есть все совершенно по-другому. Ну, там вот вырисовалась некая бизнес-модель, которая рухнула в марте 2020 рухнули игры ну и вместе с ними вот как бы потянули все остальные проекты, потому что никто не будет накаливать очки в ближайшее время в публичном месте. А про Half-Life Алекс это феномен, который, которого никто не ждал, то есть вот одновременно, март 20-го, закрываются все VR-аркады, вот, вот все, что есть на планете, и в это же время выходит Half-Life Алекс, то есть и полноценная VR-игра по мотивам знаменитой вселенной Half-Life для домашнего использования. То есть для людей, которые купили или покупают или планируют купить VR-очки домой, как уже полноценный конкурент или, по крайней мере, единицу, стоящую в одном синонетическом ряду вместе с PlayStation. То есть это либо конкурент консоли, либо ее интересное дополнение. Можно вот так это воспринимать. И пользуется невероятным успехом. Люди ее покупают, люди качают, люди, людей запирают дома, они покупают еще больше консолей. Oculus распродает все свои... На тот момент какие-то еще первые квесты. А, то есть вот такая вот э, вещь. И никто не ожидал, но в каком-то смысле э, коронакризис прибил э, вот эту LBE-шную, Location Based Entertainment, аттракционов, ветку. И в то же время очень сильно помог э, направлению, как его правильно называть, at home usage, э, то есть убил OOH, Out of Home Entertainment, а помог домашнему использованию. Я хочу повернутися до, до моменту документальности. Я виписав собі деякі питання, і, ну, и это мне очень интересно, те, как режиссеру и подходу, вот этот проект, ну, там вас багато и про, шах, про шахты вы снимали на Донеччині, и, ну, и там життя родины, вот и Красного банка. И на приході той же «Красной Маланки, та є есть документальный фильм, не один, где режиссер і и он ну, может быть, как муха на стелі, яка которая спостерігає. Але ж с 360 так, так не может быть. Mm. Треба поставить, сховатися. ты не можешь сразу ну, камерой интуитивно працювать, где сейчас что-то будет. Вот а как вы то, документальность и ну, так, ровно так. Да. Приходилось угадывать, где будет действие. На самом деле, в, вот в контексте таких полевых съемок, 360 видео, очень помогало прошлое, фотожурналистское прошлое для многих из участников команд, потому что так же, как и фотографии, просто может быть, чуть меньшей степени, нужно предугадывать, нужно иметь достаточно насмотренность, набеганность, понимание того, как обычно развиваются какие-то процессы, будь то митинги или, или фестивали, для того, чтобы мочь поставить камеру таким образом, для того, чтобы, чтобы потом не приходилось ее представлять или каким-то образом влиять. Это очень сильно влияет на, на режиссерские подходы, на, на операторские видение. То есть невозможность повлиять, статичная камера, угол, который с одной стороны должен быть, скажем так, угол, ракурс, точка такая, вокруг которой с одной стороны равномерно должно происходить интересное действие, а с другой стороны оно все, все так же должно быть ярко направленным для того, чтобы мы как бы давали пользователям возможность следить или смотреть куда угодно, но в то же, в то же время аккуратно направляли этот взгляд ну, с этим можно работать на можно работать на монтаже, но что хорошего дает работа с 360 видео, это с предельно аккуратной, педантичной работой на вот что Вот, вот что многие оттуда по-моему вынесли. То есть в случае с обычным видео мы можем снять. Ну, грубо говоря, с запасом много чего, а потом, если надо еще со стока взять немножко, фотожа и все это дело смонтировать там на, на склейках по движению, например, каким-то аккуратным образом, Скрытие, скрыть склейки, то в случае с 360 видео так, так это не работает. Камеры, план эстетичные, они всегда показывают все вокруг, они должны быть довольно длинными, потому что мы не хотим, чтобы наших пользователей укачало, то есть это там... 5, 7, 15 секунд на, на план. ну как бы Всегда есть исключения, но это тоже из области экспериментов и какого-то авангардного искусства. Поэтому в целом это довольно длинные планы. И вот отсюда и начинается эта сторителлерская пляска. Если, конечно, у нас в предыдущем вот, каком-нибудь кадре, кадре под номером N мимо камеры обижают две машины или как бы, там, две повозки с лошадьми, и устремляются там, вот, собственно, в перспективу куда-то уходят, то чем хорош кадр? Какую бы сторону мы не смотрели в начале этого кадра, если мы увидели одну лошадь, или одну повашку, она прошла мимо нас и она ушла, вот, собственно, в какой-то край кадра, ну, не в край кадра, куда-то вот в кадре, в кадре там, 360 ушла, то если у нас в следующем кадре есть там, голый пейзаж, в нем есть там, один человек, с какими-нибудь красной бардкой, грубо говоря, если там все те же горы, то мы должны эту вторую сферу, второе 360-видео на монтаже поставить таким образом, чтобы этот человек шел оттуда, куда устремились повозки с лошадьми в предыдущем кадре. И еще желательно при этом, мы же не всегда знаем, что наши пользователи будут сидеть на стульчике с, с вращающейся ножкой, поэтому вот это вот движение головы в одну сторону, в другую сторону за счет движения нужно постоянно контролировать. То есть, если в предыдущем кадре у нас было движение налево, то в следующем будет примерно движение направо. Но это при условии, что мы не потеряли пользователя вообще, и он не развернулся сразу наперед, и он смотрит ту часть, там, где там не происходит вообще ничего. Поэтому с вот этим надо, надо работать однородных элементов количество уникальных элементов и взаимоотношения друг с другом в общем довольно много ограничений с которыми можно и можно и интересно работать в этой среде это вдохновляет и закаляет повертаясь до до проектов с радио свобода таймс и панча зиру и это тоже пугу такой хвиллы такой ну, это так, так было присутно, ну, зокрема, Радіо Свобода, то есть, я тоже маю досвід в і и так тишусь, что это не такие занурения, но, мне кажется, не было какого-то та, такого глядацкого резонанса, что, вот, подивіться, наскільки это был успешный, ну, вашого досвіду вашего, с в медиа, и чому это, как мне не здается, сейчас пропинулось. Что... Пользовательская база. В конце концов, мы работали для медиа и с медиа. Медиа, даже, даже самая независимая, все равно это бизнес-проекты. Ну или, по крайней мере, скажем так, ориентирующиеся на массовое, на массовое потребление, на массовое чтение, смотрение, слушание и так далее, потребление своего контента. Поэтому... Медиа Для медиа критически важно следить, чтобы то, что они делают, было воспринято и, и на потоке собственно, продолжало быть воспринятым своей аудиторией. Мы делали 360 видео в 2017 году. Тогда основной площадкой контак, точкой контакта с 360 видео был YouTube, на котором можно было это 360 видео крутить. Вярочков у людей на руках не было. И сейчас уже, скорее всего... Скажем так, сейчас они будут, но сейчас люди их для того, чтобы в игры играть, а не для того, чтобы видео смотреть. Поэтому происходит какой-то такой вот небольшой мисмэш, и люди смотрят 360 видео на YouTube. Если они смотрят его на большом браузере, ну, на, на настольном, то там проблема в том, что э, по умолчанию включается минимальное качество, э, минимальная настройка качества. Его зачастую неудобно сходить в разные стороны. Не у всех макбуки с вот этими идеальными припадами. То есть, вот тот самый пресловутый user experience достаточно негативный. Если люди это открывают с телефона, то там, опять-таки, плохое качество, при этом меньший экран, при этом приложение YouTube еще пытается перехватить пользование и начинает изображать, как будто это вот все в картборде, пытается за счет гироскопа как-то все покрутить. И ты не понимаешь, мне телефон крутить или свайпать панораму в разные стороны. Все это при плохом качестве. При этом, если один раз свайпнуть не туда, потерять персонажей, которые общаются в кадре, то мы вообще не слышим, кто с нами говорит, что происходит, мы потеряли титры, Ой, дайте мне тапнуть, дайте мне поставить на паузу или хотя бы на скролл бар, и мы теряем, теряем вот этот вот позитивный user experience вот первой же секунды. Поэтому это все работало... Ну так, достаточно рискованно. То есть это на... Как, это я такую мрачную картину описал, но как это работает? Ну Как сделать так, чтобы работало? Ну для начала нужно сделать так, чтобы была заранее заинтересованная аудитория, которая будет знать, что ее ожидает, которая уже не спешит. То есть на лонгридах, например. Если это второй, третий материал в лонгриде, какая-то мультимедийная вставка, резко, то с, с, с такой средой мы можем работать. Мы понимаем, что люди, скорее всего, уже посвятили какое-то время, и если они еще не сбежали, то тогда здесь и сейчас, если они уже слушали какой-то контент до этого, возможно, 2, обычно то это видео видео-вставку 20, 10, 30 секунд и так далее, то есть они, у них есть звук, и у них есть время, и сейчас мы за счет анимации покажем что нужно делать с этим устройством, то тогда у нас есть шанс работать. Но ну, собственно, как и с лонгридами. Лонгриды лонгридами, они выглядят очень секси, они потом занимают какие-то призовые места на основном вебе, ну их немного, а качественных так, и того меньше. Их нельзя производить каждый день на потоке. Ну и вот, собственно, частный случай этой ситуации с лонгридами можно абсолютно параллельно перенести на, на, на, на производство 360 видео документальных э, журналистских историй. Такие вот у них ограничения, к сожалению, прям вот родовые. Мы домовлялись про годину, и, и, и, и оно уже заканчивалось. Но если есть время, то есть еще несколько вопросов. Буквально что-то коротенькое постараюсь еще отъедеть. Ох, ну, так, есть Токони, та, який есть такой протребрежностью и до тих проектов социальных, документальных, про такие складные аспекты. А с другой стороны, это тоже очень интересно про хоррор, VR, который ты писал в Фейсбуке, ты сейчас работаешь Вот. Это… Это… как это все… <смех> Уживается. Скажем так, тут можно провести довольно много каких-то таких разделяющих линий. То есть, с одной стороны, 360 видео, с другой стороны, интерактивный VR. С одной стороны, проект на заказ, с другой стороны, какие-то инди-продуктовые. С одной стороны, сервисные, ну, скорее, это подзаказные инди. Сервисные, продуктовые. Можно по-разному уделить всю занятость. Но, кстати, хороший, хороший пример про Тукони. Тукони был проект для мастерского арсенала, для книжного арсенала. И, собственно, да, там мы работали с персонажами Тукони. Большое спасибо Оксане Буле. Большое спасибо всем задействованным людям в том проекте. Это потрясающий, теплый. Теплый в памяти проект, который сейчас, конечно, и очень приятно и показывать, и вспоминать, потрясающе. Но и главное в нем, ну скажем так, сейчас в этом ключе интересно то, что он основан, грубо говоря, на книжном IP, на, на интеллектуальной собственности, на, на книге, на книжных персонажах. И да, в этом контексте, э, вот если продолжать это развитие, обыгрывание э, книжных персонажей какой-то уже существующей, скажем так, вселенной, то, что сейчас называется мета-вселенной, обыгрывание в другой среде, то есть что может произойти с этим персонажем, с персонажем в другом контексте. Вот глядя на это дело, можно примерно понять, что меня интересовало, интересовало для, что привело меня к работе над Вием. К сожалению, опять-таки, с этими всеми ковидными драмами это была достаточно такая, такая похожая на американские горки история. И там последние полгода у меня совсем там ограниченное время, время но сейчас я возобновляю возобновляю работу над, над этим проектом, и в целом. Кстати, да, это тоже вот по поводу эволюционного подхода к проектам. Он изначально задумывался над хоррор, как хоррор, то есть это очевидно. Есть Хамабрут, который стоит в центре круга, а круг очень хорошо рифмуется с современным vr там, где мы хоть с проводами, хоть без, но зачастую тоже ограничены каким-то округлым пространством. Но похоже, что, ну, рано говорить... К сожалению, да, есть свои паузы в производстве, но, может быть, это будет совершенно не похоже на хоррор, а ближе к такой тейл адвенчуре э, э, по каким-то славянским-украинским мотивам. Посмотрим. К сожалению, да, есть про в производстве, но, надеюсь, это будут тоже интересные апдейты, с которыми, с которыми смогу поделиться. Это не самое Сейчас Зараз NewKey в Медиа, вы працюете далі, чи вы разишуете команды? По большому счету, это тотальная перезагрузка, из которой остался вот здесь, в Киеве, и с интересом над этой перезагрузкой я и и 30 терабайт информации. Но многие ребята продолжают свой профессиональный рост, за которыми очень приятно следить. Ну, мало ли, может, у кого-то это под жуткими андеями, поэтому надо сейчас по каждому смотреть, у кого что там в LinkedIn и в фейсбуке написано, кто что там публикует, не публикует. Но я верю, как верю, вижу, что то, над чем мы работали в Никимедии, и профессионально, и профессионально. И в целом э, крайне по -моему, помогло, многому научило и меня, и я вижу, что и многих других ребят. И то, как сейчас стыжуют э, бывшие участники команды, потрясающе смотреть. И всячески тоже поддерживаю и желаю удачи. А я буду перезагружать, делать Niki 2.0, э, чем сейчас тоже в частности делаю, более продуктово, э, в каком-то смысле более бизнесово, но и, конечно, такие passion, сторителерские э, корни, э, стараюсь не забывать. Вот такая примерная история. Да. Тоже дякую, Сергей, за сместовую надыхающую, разъясничую розмову. Тоже успехов чекаю да, на новые проекты. Спасибо. Так, С удовольствием вечера. поделюсь таковыми.